Я так рада, что ты согласилась, я буду все говорить в эфире, эфир, так, я еще нас не вижу, но ладно, вроде как эфир идет. Катюш, огромнейшее спасибо тебе за то, что ты согласилась на это интервью, я очень рада. Я, я бы, а, на самом деле, хотела... Я не знаю, все ли знают тебя. Я тебя знаю... А, вот, сейчас ты, а, я, я тебя знаю уже какое-то время, уже смотрела с твоих сатсангов, потому что, на самом деле, а, столько замечательных а, прямых указателей в твоих а, видео. А, я бы, в общем-то, в принципе, хотела бы просто начать с того, чтобы ты немножечко рассказала о себе, может быть, каким образом ты вообще пришла к духовности? Ну так, в двух словах, чтобы, может быть, люди, которые тебя не знают, немножко с тобой познакомились. Ну, наверное, это все случалось как-то само собой. С детства у меня задавались внутри себя некие вопросы, а кто же я? Что тут вообще происходит? Где я тут оказалась? Вот. И было очень много в жизни каких-то опытов, таких болезненных ситуаций, которые, в принципе, меня и разворачивали. То есть все какие-то поиски счастья, цепляний за внешнюю картинку, как правило, все это разрушалось каким-то крахом. Каким-то разочарованием, и все это разворачивало вот к этому единому вопросу, когда который всегда звучал: кто я? Угу. Уже до, даже до того, как ты начала, в принципе, как бы какие-то читать книжки, что ли, или. Да, да, да. да. Это, это как-то было изнутри, и второй момент у меня все время провозглашалась внутренняя фраза, что мастер внутри меня, поэтому у меня не было цепляния за какие-то каких-то внешних авторитетов. И все это происходило через кризис, через очень много кризисных ситуаций, то есть потрясение за потрясением, потрясение за потрясением. И ориентация была, наверное, лет 28, несмотря на то, что встречались люди, были какие-то разговоры, ориентация была на какую-то внешнюю деятельность, но все равно во всей этой внешней деятельности прослеживалась всегда некий разговор по душам, я это называла. То есть Всегда приходили какие-то люди, и происходил какой-то разговор, который потом мне говорили, что им полегчало, что что-то у них там произошло. Я подумывала тогда, возможно, может быть, изучить психологию или еще что-то такое, но как-то почувствовала, что это какая-то некая определенная рамка, как-то не захотела туда идти. Вкратце, наверное, вот это вот так происходило. Mm. Поэтому и какие-то тоже уже случались опыты, это, наверное, распознавания, да, которые потом мне говорили, это какие-то там саматхи. я даже не знала, что это такое. Я читала эту книжку книж. а, вон он, что это было. у меня как-то с другого конца все это происходило. Обычно люди обычно людям ищут. А, ну, вот по себе знаю, да, то есть вокруг и там каких-то мастеров все время, как-то, э, вот, а потом круг как-то сужается, сужается. А как-то по-другому было, было. Да, да, у меня было по-другому. Из глубины вовне, потом опять в глубину. Ну, как-то вот так вот, мысмерческий путь останется. А, а можешь, вот знаешь, я слышала такую теорию о спирали, как бы то, что мы проходим какой-то опыт, опять опыт начинается, э, опять, то есть опыт э, тот же самый мы проходим э, по спирали, немножко просто э, как бы тоньше этот опыт становится, вот такого плана, что, что мы постоянно в постоянном каком-то э, э, развитии, что ли, э, ну, Во-первых, здесь необходимо сразу определиться, с какой точки я отвечаю на этот вопрос, потому что если я уж говорю, из сути происходит говорение, то вообще никаких опытов нет, не существует никакого творения, но это чтобы совсем не повзревались неподготовленные умы, конечно, мы можем поговорить о том, что Существует некая там спираль, утончается. А грубость восприятия, можно сказать, да, она утончается, утончается, утончается. И, и, и Такое вот... явление может наблюдаться. Да, я, я понимаю, о чем ты. Ну вот как раз до, до момента, то есть э, вот из этого выходит вопрос. То есть, то ли это процесс, то ли это момент э, бабах. И все случается. Это ты сейчас ты о чем? Я говорю о том, что я говорю о том, что, допустим, то, чего мы ищем все, да? То есть вот этот момент распознавания, да. И вот это утончение, как ты говоришь, вот этого процесса, да, распознавания. Но пока нам кажется, что мы внутри сна, Пока нам кажется, что нам нужно к чему-то прийти, чего-то достичь, то, само собой, возникнет некий путь, некий процесс. Но как только случается истинное распознавание, то это вот так. Это все-таки момент. Один момент. Ну, Я говорю из из переживания вот, э, вот отсюда, да? то есть я не знаю, как у других, я не могу сказать, как у других. А, а вот как раз интересно, вот я женщина, да, ну, женское тело, и тоже вроде как. Вроде как. Визуально, в принципе ты конечно, конечно можно все поставить под вопрос, но э, вот допустим ладно сейчас мы договорились, что мы в женском теле и все нормально а, ну, это, это тоже концепция э, ну в каком-то смысле или э, ну, в принципе вопрос был в другом, но э, то есть э, э, мой вопрос состоял в том, что э, вот допустим в моем Переживания. То есть получается, что э, очень много эмоций в женском теле, то есть много, много мы эмоционально очень сильно проявляемся. Вот я там сравнивала с мужчинами, и как-то они более, как-то менее эмоционально бурлящие, скажем. Может, Если ли... честно, я видела разных мужчин. Если я об этом говорила, я потом думаю, да. В самом деле это неправда. Они... У меня были, были друзья-геи, они были похуже меня. Ну да, бывают бывают истерички, да. да. Ну вот, вот как истерички. А, как истечки <смех> дают впечатление? <смех> <смех> <смех> Можно ли, <смех> то есть возможно ли? <смех> ну, то есть, допустим, ну вот войти в эту глубину, глубину восприятия, когда вот все равно, то есть одно дело, а мысли приходят и мы их наблюдаем, а другое дело, когда вот огромное количество эмоций прям Волной на нас налетают, и потом как-то. Когда мы глубоко отождествлены с идеей я есть ум тела, этого не избежать. И чем глубже сознание уснуло в этой идее, тем будет ярче эмоция. Да. Это так происходит. Но посмотри, поясни, что на самом деле то, чем мы являемся, это абсолютно не затронутое. Ни эмоции, ничем. То есть нам по факту не нужно никуда уходить, приходить, входить. Поэтому если вот, действительно в вашем сознании происходят такие, эмоциональные какие-то вспышки, это лишь указывает на то, что пора бы развернуться и задать себе вопрос. А кто сейчас здесь испытывает эмоцию? То есть когда мы настолько поглощены идеей собственного я, то на другом конце обязательно будут другие и если там на эти идеи еще накладываются, накладываются там, дальнейшие существительные, прилагательные, да, там, добрые, злые и так далее и тому подобное, все, то есть этого не избежать. Да. Поэтому если происходят такие явления, то здесь действительно необходим какой-то, возможно, мастер, если у самих не получается. Какая-то практика, какой-то инструмент. Но И... чем ближе мы к узнаванию я, то есть тем наша система вся приходит к балансу. На самом деле этот баланс никогда не нарушался. Лишь только вот эта вот сцепка с мыслительным процессом с вот этим захватом, что я мыслю, я чувствую, я осознаю, вот это как раз создает такие волны в вашем сознавании эмоциональные. И может ли это быть вот как раз привязка к каким-то, ну, как ты это называешь в своих интервью, недоделанное, недоигранное, что-то недоигранное в жизни, то ли какие-то отношения или там, денег не заработал достаточно, хочется еще по -по -по поиграть в это. Может ли, может ли вот такой человек, который еще вот типа доигрывает, может он вот, вот так сесть просто вот в данный момент и сказать себе, все, хватит. Конечно. Стоп. Стоп. Стоп. Но это... это происходит естественно. То есть э, на самом деле мы никак не влияем на этот процесс. Mm. Вот оно. Mm. То есть оно должно само по себе как бы... Если даже в вашу жизнь придет практика, то эта практика тоже придет как данность. Если она не придет, вы просто можете в момент какого-то пикового эмоционального взрыва осознать то, чем вы являетесь. Здесь нет ну, какого-то единого, так скажем, пути. Понятно, что мы все движемся в одном направлении, но сколько нас, столько путей, поэтому здесь какие-то давать советы, как должно быть, ну, я этим занимаюсь. Есть просто какие-то некие механизмы, которые, так сказать, приводят напрямую, но это нужна тогда сдача мастеру, если нет вот какого-то внутреннего, например, еще, внутренней внутреннего доверия тому что изнутри у вас происходит то внешний мастер появляется и тогда э, вот, вот эта преданность мастеру и, и вот это доверие внутри оно но мастером, мастером может быть не только физическая форма мастера может послужить и какая-то там болезнь серьезная или еще что-то или какая-то встряска но потом и разъяснение конечно бывает что если не но, Непонятки какие-то есть, потому что ум перед пробуждением, он начинает очень сильно, у него начинается такая сильная инерция, и вот тогда, возможно, придет тот человек, который направит. То есть инерция, ты имеешь в виду, что еще больше ум хочет выжить, по типу змеи такой, которая хочет ужалить. Да? Да. То есть получается, что даже вот иногда кажется, вот, не знаю, называется это темная ночь души или еще чего-то, не знаю, в общем. Но э, сам факт что того, что э, вот, э, может быть человек, который у которого ум сейчас в каком-то ужасном состоянии, на самом деле этот человек, он, он уже близок к, к, к, к завершению, если можно так сказать. Ну, вот, вот эта змея умрет или нет а, это сложно но, сказать, но... но на самом деле нет никакой змеи угу. вот если мы уже ориентированы не на какие-то состояния там благостные не гонимся за идеей пробуждения просветления а у нас уже направленность на некую ясность и прозрение то вы садитесь начинаете исследовать не берите вообще ничего на веру, да, то есть в какой-то момент у меня пришло такое, что все ставило под сомнение, а почему так, а кто сказал, а что это за духовная книга, а что это, а кто это сказал, а кто там видел Христа, я его видела вообще? Ну, а с чего я должна? На какие? То есть прям все. То есть и вы когда уже подходите к этой периферии, вы вообще любое знание, любую идею о себе, об окружающем мире отпускаете. И тогда происходит некая трансценденция. Но если вы хотите через концепцию сюда залезть, что-то там опять-таки осознать или еще что-то, ну это как бы не получится. Вам никто это не выдаст. Никакого mm -hmm. пробуждения вас вообще никто не пробудет, никто не просветлит, потому что по факту вы есть оно прямо сейчас. Это вот сознание, которое сворачивается в идею «я», начинает разыгрывать вот этот сюжет сна, но это… Ну, игра его такая на самом деле. И получается, что вот эта свертка в какое-то обособленное маленькое я, это и называется умом на самом деле. Но ум как некая отдельность вообще не существует. Его вообще нет. Это все игра сознания. А для того, чтобы вот увидеть то, что у не существует, нужно же опять же... Надо самим сесть, посмотреть. А? Угу. То есть такого не... нет, такого, а вот Катя сказала, ум не существует. Конечно, может я набрала его. Вот Катя авторитет, вот она нам сказала, ум не существует, значит, все замечательно, закроем этот вопрос. Такого нет. Конечно, начи... развернитесь вот прям вот сюда, и начните смотреть, вы... вот уже все вот как на ладони, просто это упускается, потому что все время внимание направлено вовне. Вот сюда-то развернитесь, mm -hmm. дыхание уже есть. Если вы ко мне придете, я вас, как, вы уже дышите, а вы такие, научи меня дышать. Так ты уже дышишь, как я тебя научу дышать? Дам да, тебе какую-то ты... практику это... что, что, извини. Угу. Дам, дам тебе какую-то практику сесть там сделать два вдоха там удлиненные там ну ты уже дышишь <сíck> <сíck> то, есть, то, самое, то есть то же самое то есть настолько это а, глупо а, ну, то, что, то, когда говорим вот я хочу просветлиться то же самое Потому что... да, надо спросить, А кто этот я, который хочет просветлиться? И что такое вообще просветление для вас, для этого я? Откуда там? Что это за идея вообще -то? Она такая, брошенная, разросшаяся деревом, огромнейшим просто. И мы смотрим на ветки. И такие... Ну да, yeah. на ветки, которые в вашем воображении же прыгнуты происходит ну, там, типа, да, ну я хочу я хочу семью я хочу там денег я хочу но ну, все эти хотелки вот и, и получается вот, очень у многих вот ну я так замечаю чтобы вот вот эти хотелки они и э, препятствуют тому что вот я хочу э, я хочу найти себя но при этом я иду и как бы смотрю вот вот на все вот это но на самом деле, вот, ну вот, конечно, опять же, это, это, это совершенно глупый вопрос, но я его задам. Как, вот, как развернуться к себе, если есть еще вот эти хотелки? Я, это наверное, еще раз я повторяюсь. но, Ну, здесь происходит естественный процесс. То есть как развернуться, сесть, начать смотреть в это я. Кто хочет. Ну, то есть ты даже кто хочет, неважно что неважно там что здоровье отношения деньги творчество просветление неважно кто хочет я ну то есть если ты искренне в этом я а кто я и ты смотришь то есть необходимо чтобы вот этот разветвленный ум стал однонаправленным и получается что ты смотришь в это я в сам источник но ты не ищешь там ответа ты просто туда смотришь mm -hmm. там нет никакого ответа это и есть ответ но если ты начинаешь вот туда сдвигаться то у тебя естественно отсюда а, польются различные идеи, с которыми ты отождествилась, начиная, что я есть женщина, там мама, ну, вот эти роли, да, а, да. Пойд, пойдешь, три, там, три. хорошая, плохая и так далее, потом уже более прошаренная, там начнешь ты говорить, о, я есть пустота или я есть все, я есть... вот в я смотри, просто в я все остальное убираешь. Угу. И все. Да. То есть нужно, нужна дисциплина, на самом деле, для того, чтобы. Ну, какая-то по типу можно назвать это дисциплиной, или? Ну, можно, наверное, назвать на каком-то этапе это дисциплиной. То есть, если тебя действительно, на самом деле, все задолбало, угу. прям конкретно, ты садишься просто. И разворачиваешься сюда. И говоришь, что все, я, я ну, угу. пока не распознаю, вот все. Вот я вот здесь все вообще не выйду с этой комнаты. А, то есть вот так вот нужно такое. Ну, и, ну, может, такое, да, такая прям дисциплина кому-то нужна. Угу. Но есть... для этого нужно нужен этот позыв все-таки, ну как бы он уже есть, понятно, если мы что-то ищем уже, но да ничего не нужно. Просто само собой все случится, если реально ты уже устаешь, да. настолько измоталась, все, другого не не остается ничего. Угу. То есть ну, просто... то, что а... Это может быть и э, на потерях, такие явления случаются, и когда уже все есть. А -а -а. То есть у меня в какой-то момент у меня были и потери, э, стрессы там различные, а потом и, и это все возобновлялось. То есть это все возобновлялось до, до какого-то момента, а потом я просто задалась вопрос, то есть я посмотрела, у меня все, все... Вот эти социальные э, ячейки все закрыты. Все вот все, что хотелось, все есть и что. И я просто села посмотрела и что? И у меня такой вопрос пришел внутренний. Ну, Неудовлетворенность такая поднялась глубинная. И что это вообще? Вот все уже. Все, как будто вся социальная программа уже выполнена. Все есть. Но вот эта глубочайшая внутренняя неудовлетворенность просто откуда-то как э, необыкновенное дырище вылезла. И я просто поняла, что мне надо пойти лечь, умереть. Прям пошла в комнату, легла умирать. Угу. И, и ничего не осталось вот прям пошла умирать да да ну все я, я вот прям у меня но ну, это это было прям по настоящему внутри происходило угу. то есть да, настолько да, да. что все забер, забирайте меня у меня тогда было все я вообще все здесь выполнено Дети? у тебя же дети есть и... да, да, ты... уже то да, уже настолько уже настолько э, вот это вот просто волна пришла что ни за что не было цепляния ну вот вот э, оно как-то приходит момент когда просто ты уже готова Опа. отпустить mm -hmm. Да, ну тут, в принципе... То есть, ну, получается, у тебя какое-то было вот глубокое разочарование вообще во всем этом. Действии. Да, конечно. Глубочайшее разочарование, потому что а, были, было и, как говорится, все в шоколаде, было и вообще все в абсолютном не шоколаде. То есть... Разные грани всего всей этой внешней картинки познались, угу. и вот а такой случай То есть, ну, вот в твоем сейчас опыте с людьми, работы с людьми, были еще те случаи, у которых не было разочар... полного разочарования, или как сказать, то есть они не дошли до полного вот вот экстаза в жизни, как бы такой материальной, там семейной, а вот как ты, допустим, да, ну экстаз это не самое лучшее слово, но в общем, да, то есть полного шоколада. А были ли случаи, когда вот это происходило э, без того, чтобы вот все эти ячейки были заполнены? Ну, Наверное, были. Не знаю ну, интересно просто нужно ли нужно ли вот доходить до точки как бы для всех людей мы оставляем на самом деле в узнавании себя мы оставляем всех угу. вообще всех оставляем угу. ты начинаешь смотреть только вот в это я да. потому что здесь начинается сравниваться у этого было так у этой так угу. Кто-то может практиковать 40 лет, сидеть в монастырях, в практиках. Кого-то может и не, на, и, и не накроет, как говорится. Да? А кого-то может в баре, в ресторане. Тут mm -hmm. Настолько все по-разному. Yeah. Очень много приходит, конечно, с, раз, с разочарованием. И э, очень много приходят те, которые под идеей э, просветления э, хотят закрыть какие-то свои психологические моменты. Это видно сразу. И что им делать? А я не знаю, что им делать. Пойти к психологу поговорить сначала. Ну, конечно, быть искренними и честными с собой, сесть и посмотреть, от чего ты бежишь, бегут от боли, дайте мне таблетку. Угу. И, и духовность, вот, и делай еще одну маску, я да, улыбающаяся духовная личность. Да, всех люблю. Всех люблю. Ну потому, потому что вот в этом состоянии уже любовь, она ведь не, ну, как, то есть, получается, она более спокойная, ведь, да? То есть вот эти вот, ну, есть очень много сейчас таких вот движений, таких людей, очень много людей, которые любят друг друга, и они все там, там обнимаются, Обожаю, я тебя люблю, я тебя люблю, ну, вот, и там чаты, и все такое, вот. Но, что ты можешь об этом сказать? <смех> <Не знаю. смех> ну, есть такое, да. <смех> это, ж, это вот эго, еще, эго немножко тоже, как бы, да, но гладят его. Когда ты распознаешь, что есть все, любовь тебе, не надо в этом утверждать. Ну, как оно происходит, так происходит. Просто э, есть феномен того, что когда э, бывает слишком больно, слишком зажаты мы... И раскрывается какое-то такое вот прям первое ощущение некое узнавание, так сказать, какое-то сатарическое состояние вот это вот. И многие путают, думают, ну все, я пришел там, ну, опять я просветлел. Вот это как только вот эта фраза у вас внутри вашего ума, внутри вашего сознания возникает, необходимо здесь еще быть предельно я яснее, чем были до этого момента, кто пришел туда, кто сейчас испытывает это блаженное состояние, то есть окончательно самореализация в том, что некому самореализоваться просветлевать некому, то есть все есть как есть, и вот сам этот момент, он ценен, да? но там даже не возникнет никто, кто бы это заценил, оценил и так далее и тому подобное. И вот разоблачить в себе вот этот ä, образ, ä, вот это очень тонкое, просветленное эго, это требует ну, пристального внимания, ясной ясности. Mm. То есть это это тоже мысль просто получается, да? Mm -hmm. это, то есть нужно... Э, и тебе вот нужно еще сейчас... Быть бдительной, вот, допустим, да, после какого-то уже периода в этом. Не остается никого, кому надо было, кому надо бы быть бдительными Не остается этого вообще. То есть вот она поточность. Угу. Ну вот я, чувств я слышала о каких-то мастерах, которые вроде как про, ну, были просветленными но потом у них какие-то начинали эго-трипы. Начинались. А, ну, это как бы. Я ничего не могу по этому поводу сказать. Что там у кого начиналось? Ну, какие-то там мужчины и женщин, там с женщинами спали и тому подобное. Ну, это такое, да. Ну, это все, конечно, это просто суждение потом кто его знает, что у них происходило, в принципе, да, то есть это, это с нашей точки зрения просто тех, кто смотрит на это. Ну, это ты, вот когда мы начинаем погружаться вот в эти уже феномены, uh -huh. то есть нам на самом деле еще интересно, то есть еще внимание вот туда, то есть тебе, ты, когда вот туда смотришь, как бы упускается то, чем ты являешься. Тебе какая разница, что там, где, у кого, как происходило? Да. Познайте, кто вы есть, помните себя. Все вопросы отпадут. У меня отпали все вопросы. Я хотела посмотреть, может быть, у кого-то есть вопросы. Посмотрю под видео. Может быть, кто-то хочет задать э, Кате вопросы. Если хотите, пишите. Теперь я не знаю, как включить сейчас чат. Так. Ну, пока что, пока что нет вопросов. Вот. В общем, задавайте вопросы, если вам интересно а, что-то. А, а, да, Катюш, у меня вот когда ты сказала, а, когда ты сказала, да, больше нет вопросов, на самом деле, даже ведь ясно, яснее ясного, правильно, что на самом деле, что на самом деле, а ну вот... Вот просто умом не, невозможно объяснить, правильно. И... Вообще не. Ну вот, допустим, тво... вот мы говорили о... о мастере. То есть в твоем присутствии все-таки становится яснее для людей, что значит вот это, ну, то, о чем мы говорим постоянно. И... И вот euh, то, что, то, то, то, тот факт, что есть рядом мастер, все-таки может ä, направить человека и быстрее ускорить этот процесс, это... имеет место быть такие феномены, потому что на самом деле вот, э, большая часть э, э, э, людей им всегда ну, нужна опора некое это время. Но хороший мастер, он выбьет все ваши опоры. Вот. Он не может, не будет гладить эго по а. Да, иногда бывает так, что даже не очень неудобно. Очень. Болезненно, неудобно, но. Это отличный день. Да. Я. Вот, сейчас еще. Так, тут спрашивают о, о моем акценте. Да, у меня, я живу во Франции, поэтому у меня есть акцент. То есть вычислили тебя. Вычислили меня. Мне уже говорили, что я лучше по-китайски говорю, чем по-русски. Так что это тоже было, ну, значит, так и есть, вот что делать. Так что, по-моему, по моему это как раз тот человек, который, который говорил, что я лучше по-китайски говорю, чем по-русски. Ну, так вот получилось, ребята. Вот, я учусь. Но вот Катя не, задава, не задает вопросы. В общем, Катюш, вот если вот, говорить о, а, допустим, практике, да. Mm -hmm. а, вот какие твои самые, скажем, ты говорила, что практика, все равно, как ты научишь человека дышать, но можно ли все-таки как-то практиковать для того, чтобы осознать себя? Работа со вниманием. Угу. Задавание себе вопроса. Кто я? Да. И постоянно на встречах, на открытых, на закрытых, всегда разворачиваю ваше внимание, внимание ну, тех, кто рядом, именно на то, в чем возникает все это. Вот этот момент опускается. Всеми, в принципе. Да. И что значит, все, в чем происходит? Прям сейчас кто слушает, вот ты тоже, посмотрите, вот происходит некое говорение, происходит какое-то слышание, видение, дыхание случается. Вот, когда вы не поглощены какой-то идеей, когда вы не хотите что-то узнать, то есть в узнавании себя, да, здесь достигательство не работает, здесь наикратчайший путь через ясность. И происходит некий сдвиг восприятия, да? То есть в чем это все возникает? Кому мысль пришла? Смотрим в сам источник мысли. И вот этот источник... Откуда она пришла? Вот прям смотрите откуда. И смотрите именно из вашего самосознавания не из концепции, можно сказать, из сердца, да, но не, и, не из сердца, которое спрятано в человеческом теле, да, а то есть а, а из, а, вот, вот этого... Вот этого открытого, как бы вот... Из того, что есть, как есть. Я это сейчас так называю. Потому что если мы говорим из сознания, там, из пустоты, это уже какая-то некая определенная символика. Уму уже там все дорисовывают. И просто можно смотреть, вот, собираться на вот этом «я есть». Да? Но «я есть» – это первое движение ума. То есть по факту «я есть» – первое движение ума. Оно – фундамент. И вот когда оно растворяется, оно исчезает, Вера в это, ну то есть это вот как глубинная трансценденция происходит, ничего не остается. И не остается даже того, кто бы объяснил себе, что ничего не остается. И допустим, вот сначала, значит, практика ⁇ я есть ⁇ а потом же ⁇ я есть ⁇ тоже уходит. Уходит, однозначно уходит. То есть это сборка да? То есть вот эти два... Два инструмента либо на я есть мы собираемся на ощущение присутствия, присутствии, то есть мы задаем, я иногда задаю вопрос, ну как бы ответьте, а в чем вы можете быть на сто процентов уверен, только честно и искренне. В чем? В чем? Абсолютно ни в чем. Или в чем-то ты можешь быть на сто уверен? Вот и вот здесь как раз происходит включается некий феномен проактивности. Вы начинаете ясно мыслить. То есть вот эта идея убить ум, завалить эго, она настолько уже отупила. То есть вот все на веру берет, что вам сказали, все-таки прочитали и в, это, и в это поверили. А вы начните это рассматривать вкушать, uh -huh. то есть задайте, в чем я на сто процентов могу быть уверен, yeah. и смотрите в это, в чем, и, и происходит ну, некоторая, некоторая такая развертка, то есть разворачивается. Я uh -huh. yeah. И то есть вот все эти программы, убеждения, они начинают просто вот так вот, как попкорна с Да, все, все вообще все. Лопается, как мыльные пузыри. Потому на самом деле это мыльные пузыри. На самом деле это очень интересно, что что на самом деле это же ведь какая драма человечества то ну то есть она уже все так драматично смерть там все эти ужасные вещи которые происходят в мире а, и это все просто мысль или ну как бы она просто может вот если мы наблюдаем может просто взорваться а, и и и то есть без получается без без вас, э, без прямого распознавания мы не сможем этого добиться то есть ну то есть не, мы не сможем увидеть это да? необходимо выйти за предел ну вот а вот за пределы вот э, за пределы может это интерпретироваться тоже таким образом, что вот, а, я что-то пойду себе-ка, я за пределы чего-то. А... Ну, вот на а... «я есть», например, сборка на «я есть», да, и начинаете рассматривать, или вот, то есть уже сказала вот эти вот инструменты, да, uh -huh. а, и вы смотрите, это оценочное мышление по факту, то есть добро – зло, белое – черное, да, нет, плохо – хорошо мир двойственного восприятия, но это все во сне происходит, это все снится. Вот это тоже момент, вот если человек он не понимает, что значит э, все снится, это может быть его тоже как-то, он начнет как-то, о, я, да ладно, все типа снится, да ладно, мне вообще все пофиг. Ну, а... что ж, значит, так надо ему. Ну, то есть нужно сначала это как бы распознать, это все распознается, то есть это, это некие указатели, это некие указатели, если уж перед человеком открылась такой феномен, как сатсанги, то значит у него есть некое созревание, если его кто-то не притащил за уши, откуда это? Угу. и тогда уже есть некие инструменты, об этом можно почитать, например, да? или попадутся мастера, Неважно, как это работает. Как это все произойдет, на самом деле. Да. Ну, и, в общем, в принципе, уже вопросы исчерпаны. Честно, вот у меня просто, вот, когда ты в твоем присутствии, у меня просто, на самом деле, у меня был, ли, был список вопросов. Они просто не приходят, потому что ну, чувствуется, что все намного проще, чем, чем, чем, чем этот ум хочет придумать. Вот. Я сейчас... В общем, тут люди обсуждают, но не задают вопросы, так что я буду... Ты даешь ты даешь сессии, э, сатсанги и э, ретриты? Да. да, вся информация у меня в Инстаграм, Телеграм. Онлайн, в основном, офлайн тоже бывают живые встречи. Живые тоже? Да. И даже сейчас, вот, вскоре? Вскоре будет, да, в москве 16, 16, декабря будет сам, 18-19 ретрит. А самое наивысшее, если мы возьмем некий феномен сит, ситха, да, или еще что-то, самое наивысшее, это безмолвие. Так, так. Угу. Определить определить немножко направление. И когда есть раскрытие, когда вы не пытаетесь что-то познать, там, схватить это на ум, опять какое-то э, мировоззрение себе придумать, то это все намного проще. Все очевидно, все перед носом. Да. Мы не можем найти то, что никогда не теряли. Просто вся галлюцинация в том, что постоянно внимание течет во внешние предметы, какие-то состояния, неважно, страдальческие, болезненные или блаженные. Если мы говорим уже истинным, то это до любого состояния, до любого определения, до любого слова, до мыслей, до ощущений все какие-то болезненные состояния или еще что-то они э, все закручиваются на жесткой вере, которая э, формировалась много веков, что я есть ум тела привычка. привычка и для того чтобы вот до это же ведь до я есть Правильно. То есть mm -hmm. вот, как бы это мы можем ну, идти к я есть или, как сказать, повторять, да, я есть, но потом ведь оно само, само раз открывается. А вот это вот до я есть. Да. Вы просто собираетесь, это ну, такой инструмент на наиболее эффективный. То есть сборка но «я есть», на ощущение вот этого «сначала я есть» как в присутствии. Да? И когда задается вопрос, в чем вы можете быть на 100% уверены, если мы начинаем исследовать из ясности сознания, да, то ведь очевидно, что динамичность бытия, то есть вот все эти состояния приходящие, уходящие, мысли приходящие, уходящие. Тогда в чем я могу быть уверен? В том, что я есть. Но я есть не как какая-то вот эта вот а, идея, что ум, тело и так далее. Там, просто как вот, это, вот этот факт. Это даже не ощущение. И мы просто начинаем в это смотреть. Всегда об этом вспоминаю. И в какой-то момент просто ничего не остается. Это и есть оно, обну, обнуление полное. Не остается даже того, кому необходимо это обнуление. То есть вы распознаете, что его никогда не было. Кто там хотел обнуляться? А скажи, у тебя какой смех был или слезы, когда ты это все поняла? У меня онклюзив был. Сразу все два в одном. Плакала, а Причем одномоментно. <смех> mm. Mm. Oh, замечательно. Катя, я действительно прям <смех> под большим впечатлением от uh, нашей uh, встречи. Uh, поэтому у меня yeah. и, и вопросы-то не, не могла никак. Соорудить в конце, в конце интервью никакого каких вопросов, потому что на самом деле все так в твоем присутствии, все просто пью, взрывается. Так что я желаю всем, чтобы был замечательный воспоминание, как ты это называешь, да, Катя? Спасибо. Я огромное тебе спасибо за это интервью. В общем, все, все под интервью, все ссылки на качественные мероприятия. То есть, ну, на ее, в принципе, инстаграм, телеграм, и там вы можете найти все ссылки. И я благодарю тебя от всей души за, за то, что ты пришла. Спасибо. Благодарю тебя тоже. Спасибо большое. Прекрасная беседа.